Когда вы думаете о высокоинтеллектуальном человеке, что вы себе представляете? Каким бы ни был ваш ответ. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что высокоинтеллектуальные люди определяются не только и IQ. Многие из них имеют много общих черт и привычек. Эти привычки, вероятно, не то, что вы думаете. Вот девять наиболее распространенных, но самые удивительные и необычные привычки. Известно, что высокоинтеллектуальные люди обладают согласно психологии. Номер один – Быть неряшливым. Первым в списке стоит склонность к беспорядку, загромождению и временами даже легкомысленной. Это может вас удивить, потому что, когда мы думаем о том, кто является высокоинтеллектуальным, мы склонны представлять себе успевающих в учебе, которые занимают первое место в своем классе и, как правило, организованы. Однако на самом деле многие высокоинтеллектуальные люди, на самом деле они не попадают в эту категорию. Это тот тип, который, скорее всего, будет грязным, потому что они, как правило, тоже очень креативны. Они предпочитают подчиняться и генерировать уникальные, оригинальные идеи. Во-вторых, много ругался. Многие высокоинтеллектуальные люди склонны много ругаться. Мало того, они часто более изобретательны с их ругательствами тоже, что означает, что у них есть обширный словарный запас. Им также нравится думать самостоятельно, не позволяя обществу указывать им, что они должны и не должен этого делать, что считается правильным, а что не одобряется. В конце концов, что вообще делает плохое слово плохим? Если у вас нет за этим никакого злого умысла, высокоинтеллектуальные люди не видят ничего плохого с проклятиями, если они сочтут нужным. Номер три. Быть ночной совой. Исследования показали, что высокоинтеллектуальные люди на самом деле предпочитают ложиться спать позже, чем большинство, и, как правило, являются полуночниками, которые работают всю ночь, вместо того, чтобы спать. Они всегда на ногах и готовы взяться за дело много проблем и вызовов. Они предпочитают делать это ночью, где они могут думать с меньшим количеством перерывов и побыть наедине со своими мыслями. Номер 4. Принимать холодный душ. Еще одна привычка, которая может вас удивить о высокоинтеллектуальных людях, разве что многие из них любят долго принимать холодный душ. Хотя многие из нас любят делать то же самое, чтобы прочистить мозги. Знаете ли вы, что на самом деле есть? Есть ли для этого научная причина? Это потому, что холодный душ имитирует древняя практика водной терапии, которая, как говорят, приносит пользу как телу, так и разуму, перекачивая свежую кровь в наш мозг и, следовательно, улучшает наше настроение, память и производительность. Номер пять. Разговариваешь сам с собой. Хотя нам немного неловко это признавать, у многих из нас на самом деле есть привычка разговаривать с самими собой. Разница в том, что высокоинтеллектуальные люди делают это чаще. Одна из возможных причин заключается в том, что они могут быть единственным человеком в своей жизни, с кем они могут общаться на интеллектуальном уровне. Или им просто нравится выражать свои мысли вслух. Номер 6. Критиковать себя. Высокоинтеллектуальные люди склонны больше критиковать самих себя, потому что они могут быть единственными, кого они знают, который достаточно интеллектуально развит, чтобы бросить им вызов. На самом деле, одна из наиболее заметных характеристик о высокоинтеллектуальном человеке – это их смирение и самосознание. Они всегда готовы признать, что не знают, и у меня нет ответов на все вопросы. Они не боятся критиковать самих себя, потому что они всегда открыты для того, чтобы узнать больше и расширяют свой кругозор. Много высокоинтеллектуальных людей также склонны быть перфекционистами. Номер семь. Много рисует. Вы когда-нибудь отключались на занятиях или собраниях и просто начал рисовать на первом попавшемся листе бумаги? Если вы делаете это достаточно часто, это действительно может быть знаком, что вы очень умный человек. Почему? Потому что это показывает, что вам не бросают вызов или достаточно стимулируется мирской деятельностью, как занятие и встречи, и что вы очень творческий, глубокий мыслитель. Мало того, исследования также показали это рисование, улучшает нашу память и навыки решения проблем, позволив нашему мозгу сделать перерыв, особенно после длительного периода интенсивной сосредоточенности. Номер 8. Грезящий наяву в то время как мы могли бы связать повышенную способность, чтобы сосредоточиться и сконцентрироваться с высоким интеллектом. То же самое можно сказать и о тех, которые тоже много мечтают наяву. Очень похоже на рисование и разговор с самим собой. Большинство высокоинтеллектуальных людей обладают очень богатым воображением. И используйте эти творческие способы для улучшения их навыки решения проблем и получают необходимую им умственную стимуляцию. Мечтания наяву помогают нам глубже задуматься о вещах. И многие высокоинтеллектуальные люди используют это как стратегия достижения прорыва или принять важные решения в жизни. И номер девять Желание побыть одному. Последнее, но, конечно, не менее важное, подавляющее большинство высокоинтеллектуальных людей склонны быть более сдержанными и менее общительными, потому что они могут быть легко подавлены большим количеством людей. Они также могут хотеть быть много времени, потому что они отчаянно независимая личность, делает их более сосредоточенными о достижении долгосрочных целей и задач, вместо того, чтобы наслаждаться кратковременными развлекательными удовольствиями, например, тусоваться со своими друзьями. Итак, имеете ли вы отношение к чему-либо из того, что мы здесь упомянули? Как вы думаете, вы тоже можете быть очень умным человеком? Помните, что существует много различных типов интеллекта. Мы все талантливы по-своему, по-своему. Вы нашли это видео ценным? Расскажите нам в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые могут найти применение и в этом видео тоже. И нажмите на колокольчик уведомления, чтобы получить больше контента. Все использованные ссылки добавляются в поле с описанием ниже. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующий раз.